Ты знаешь, что скоро лето? Да. Можно ходить в шортах, платьях, юбках. Наконец-то. Еще в купальнике можно загорать будет. Класс, да? Это значит, что можно доставать своего лучшего друга. Ну, то есть, значит, что можно доставать своего лучшего друга. А, -а, -а. Точно. Ну что, всем привет! Здорово! Сегодня мы будем заниматься подготовкой своих ножек, своих красивых, прекраснейших ножек к летнему сезону. Я отпарила ноги перед эпиляцией, чтобы было не так больно и, конечно же, в качестве доказательства записала видео. Было очень весело, я танцевала и улыбалась, ведь впереди меня ждет тонна боли. Раньше я убирала волосы с ног с помощью бритвы, но теперь у меня есть вот такой любимый мой лучший друг эпилятор Brown Skill. Скиа. Силка пил 5. Вот такой. На самом деле штука очень прикольная. Я пользовалась ей только лишь, наверное, три раза. И это была насадка для начинающих. Насадка для начинающих выглядит вот так. То есть. Ну я не буду близко показывать. Здесь еще есть бритва такая, поняли? Чтобы она помогала половину волос убирать с помощью бритвы. То есть она не просто дергает все 100% волос, которые попадают в нее. Так вот сегодня именно с вами я решилась попробовать серьезной, более такой жесткой насадочкой. Насадка сама выглядит вот так, но маленькая такая белая. Но суть ее в чем? Все 100% волос, которые будут попадать в нее, они будут выдираться. Я подготовила свои ноги. Я уже их пропарила, так сказать. Чтобы у меня кожа более была подготовлена к этой продукции. Процедуре. Еще я заварила себе ромашковый чай. Ромашковый чай, чтобы мне подуспокаиваться, потому что будет это очень больно, я знаю. Специально для вас сделаю фоточку до. Пыталась сделать фоточку до. Не знаю, получится или нет, просто волосы у меня на самом деле не совсем темные. Они совсем у меня светленькие. их не видно на фото. О! Похоже, что-то зацепил. Вот! Тут такое до будет совсем слабенькое, конечно. Может, какую-нибудь чужую фотку стыбдить поставить фотку до? Как это делают в рекламах? Почему бы и нет? Почему я тебя вижу глазом, но не вижу фотоаппаратом? Блин, стыдно так показывать свои волосы, но так ладно. Вот, я нашла у себя полосочки. Вот они мои шладкие, да мне очень стыдно, хотя вру мне не стыдно. Вообще, как это делается процедура? Вот этот, например, эпилятор Brown Silk Epil 5, он водостойкий, он водонепроницаемый. То есть вы можете просто залезли в ванную, если у кого есть. У меня нету ванны, поэтому я делаю это стоя, мне не очень это удобно делать. Можно в тазичек воду набрать, например, и в воде там водичкой немножко ополаскивать и делать, чтобы меньше боли было. Вы как бы отвлекаетесь от того, что у вас в данный момент боль. Начинает циркуляция тепла в ноге от воды. Я сейчас делаю на живую, можно сказать, на сухую. На сухую. В общем-то, начнем. Буду делать обе ноги, наверное, еще сделаю фотку после. Кстати, последний раз, когда я так делала, у меня очень температура поднялась. Реально, очень больно. Но это уже и насадка другая. Сейчас еще будет больнее. Одна я очень боюсь вспомнить бы. Вот так получится, да. Ой, бля. Слушай, ну не так уж и больно. Потому что у меня волосочки еще не совсем успели обрасти. Может быть я что-то неправильно делаю? А все ли я правильно делала? Почему мне не больно? Мне кажется, на другой стороной. Из девчонки? <мес> Слушай, ну ничего. В принципе, там можно терпеть. Наши девчонки Какие гладкие становятся, как каток. Слушайте, блин, я похоже привыкать начинаю к этому. Это очень хорошо. В этой штуке что прикольного? Еще это то, что ты можешь взять его просто куда-нибудь в дорогу. Едешь, например, куда-нибудь отдыхать, тебе не нужно посещать кого-то. Какие-то салоны, там, знаешь, угарника, для, для чего-то еще. Не могу говорить ничего насчет, насчет лазерной эпиляции, это так сижу как-то странно. Поза интересная. Можно как-то не париться насчет того, что у вас там что-то где-то будет. То есть все, зарядочка, подзарядили. Хоп-хоп. Ну, если особенно еще привыкший, пару движений. И все. Я еще стараюсь для видео немножко отрастить, чтобы показать. Ну что-то как-то волосы очень медленно растут, я вам скажу, с этой штуки. Блин, реально я привыкать начинаю. Какой сегодня раз? Третий, четвертый, четвертый раз, когда я этим пользуюсь. Супер! Удивительно. Не знаю, как со второй ногой будет, конечно, но с первой ногой очень хорошо справляюсь. Вот именно сзади все так зоны проходим, сзади очень хорошо. Единственная проблема в том, что я не могу делать левое колено. После операции вот здесь мне это очень тяжело дается, потому что у меня здесь перебитые нервы. И когда я начинаю что-то здесь дергать, у меня потом очень все болит. Ай! Ай! Ай! Ай! Со всей остальной частью ноги я справилась очень хорошо. Прям на 5 плюсом, прям молодцом. Наверное, всегда надо пираться делать в вот этом на видео, чтобы не так орать. Потому что, когда я без видео, я визжала, как порося. А нет, колено не буду, не буду, не буду. Ай, нет, не буду, не буду, нет, все. Колено не буду, колено я сам потом доделаю как-нибудь. Что? Что пищит? Чё пищишь? А что было пищу? Зарядка есть, а что надо? Переходим ко второй даге. Ко второй ножке. Ножечки, ножки. Ух ты, блин. Сейчас, чтобы вам видно было, что я тут делаю. Когда нет места снимать видос, показываю вам, как я врею ноги. Вот в таком положении. Ух ты, блин. Если вы пользуетесь просто какими-то одноразовыми бритвами, то эффект очень короткострочный. То есть, например, когда я пользовалась одноразовыми бритвами, это было еще давно, несколько лет назад, волосы очень быстро отрастали, очень быстро отрастали. На следующий день буквально уже корешки, вот эти пенечки торчали. Да, их как бы не видно на солнце, но тактильно ощущаем. А нам этого эффекта не нужно. Нам нужно, чтобы у нас все было гладко и сладко, поэтому... Вот, например, это бритва, эпилятор, он держит эффект на несколько дней точно, и зарядки хватает очень надолго. И мне нравится делать это все на камеру, потому что на самом деле меньше боли чувствуешь, не понимаю почему, как это работает. Ну, сколько это времени занимает? Ну, минут, наверное, 10. 5 на одну ногу, пять на другую. Ну, конечно, если вы будете полностью ноги делать вместе с ляшечками, то это будет дольше времени. Но я не вижу смысла делать ляшки вообще. Потому что там мне, ну у меня я не вижу смысла тоже все индивидуально, потому что у меня там волосы совсем белющие. там как их не видно и не ощутимо, то есть они вообще как пух, как, как у кошки. Самые болезненные места это внутренняя и вот, вот эта кошечка. Вот эти места они вообще практически не ощутимы. Вот я долго дорастала до этой битвы, вообще очень долго дорастала до нее, потому что я слышала от девчонок знакомых, что у них мамы якобы пользуются такими штуками и когда они первый раз начинали пробовать они сразу сказали нет мы лучше шугаринг или например нет мы лучше лазерные пиля... это лазерная операция ну, в общем-то сейчас самая фишечка можно брать любое масло вообще абсолютно любое мне нравится вот это масло это масло крем масла Целительное алоэ. Ну, алоэ я так, в принципе, очень люблю. Поэтому с алоэ это даже лучше. Вот сейчас я возьму вот так ножку. Кстати, можно мазать маслами, которые еще блеск мутают блестяшками. С добавлением блестяшек. Так вот хоп, помазали. Ну что за нежная нога такая. Кстати, после этого еще крапинки будут всякие. Такие красные крапинки, ибо волосы с корнем выдирались. Где-то вечерочек будет вот эти вот крапинки красные. Вот, так что если у вас какие-то планы, например, на следующий день вы думаете, ой, мы поедем на природу, надо побрить ноги, но сделаю это с утра. Лучше сделать это с вечера, потому что потом будете ходить в крапинку. Она будет сверкать, так поняли, на солнышке блестеть, красиво трогаешь, мягкое мягко хочется засюсюкать. Лучше специальные масла покупать для этого дела. Все, ну в общем, вот, ноги будут красивыми и лысенькими. Еще дня три точно. Дальше, может, начнется что-то там где-то выколупливаться. Пока этого достаточно. Фоточку после сейчас. Хопочки, фоточку, хопочки. Заслуженный ромашковый чаек. Все, потому что стресс организм получил немножко. Болевой стресс такой. Надо его немножко подуспокоить. И все, Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй. И пока-пока. Сложно было, да, терпеть на камеру, что тебе больно? не говори.